То, что война была подготовлена только на очень короткий Блицкрик, несколько дней, с бэкап ну, планом на максимум на 10 дней. Видим сейчас, что нет второго эшелона войск, которая готов было заменить и продолжить войну с такими же темпами силами, как первые. Видим задерживание, вообще сдерживание и конвоев, и стратегических дезинтегрированных сил, видим отсутствие необходимого необходимой логистики, нету еды, мы получаем конкретные примеры от людей, которые которым заходят с зломом бедные солдаты российских, которые просят, просят хлеба и воды, мы знаем, что бензина нет, то, то есть все это указывает на то, что плана Б, плана С вообще не было у руководства. России. Сейчас, скорее всего, вопрос, конечно, они не могут вернуть эти силы из Украины. Во-первых, некоторые из них вообще не могут вернуться, потому что даже если не захотели бы, сзади есть другие войски, украинские тоже, которые ждут атаку в тылу. Есть Кадыровская сила, которая тоже, видимо, так расположена, чтобы они сами являлись э, таким э, перегородой для российских офицеров и войск, которые захотели бы вернуться. Так что быстрого выхода нету. Вопрос здесь, что, какие команды придут. Поэтому для меня важнее всего это понимать, что происходит внутри элиты, внутри Кремля, внутри спецслужб, которые сейчас, видимо, доказаны уже приняли и поняли, что план А провалился. Так что вот для меня не важно, что происходит сейчас именно на украинской территории, потому что то, что происходит там, это тактические изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию. Есть режим ожидания. А важно, что происходит в Кремле. А там мы видим, что что-то очень странное и страшное происходит. Был арестован генерал-полковник. Это уже не подтверждено несколькими источниками Сергея Беседа. Есть утечки внутренней информации из ФСБ, в котором говорят, что это еще пока не подтверждено, но источники кажутся достоверными, что есть полная разборка со всей ФСБ, что ГРУ практически сейчас заняло, ну, так сказать, более доверительную позицию по отношению к Путину и пытается как-то свалить все свои неудачи на ФСБ. Это, кстати, интересно, потому что последние 10 лет именно обратно, в обратную сторону все шло. ФСБ смогла завоевать ну, позиции доверия, которые раньше были у ГРУ. Сейчас, видимо, все наоборот. И по-любому я не вижу ситуацию, вот развития событий в Кремле, в котором через неделю или через две продолжится война, как было раньше а, запланировано. То есть какой-то большой сдвиг, срыв он будет. И здесь какие они могут быть? А, один вектор это все-таки договориться о чем-то намного меньше. Договориться о чем-то с Зеленским, намного меньше того, что было объявлено как спецоперация, как все спецоперации. К такому я считал, что это очень невероятный выход, но последние сигналы от, скажем там, от Эрдогана, а даже от Зеленского, что вдруг появились возможности договоренности указывать на то, что, скорее всего, Путин уже понимает безвыходность для себя ситуацию. А второй вариант, это, конечно, сделать какой-то очень страшный удар по гражданскому населению, может быть, не оружием, а так, чтобы принудить Киеву к более более серьезный компромисс, так чтобы Путин все-таки что что-то смог показать своей стране как результат этой войны. Так что вот это мы мысли на сегодняшний момент. Ну вот как раз последние новости, что встреча Путина и Зеленского может состояться и подаля заявляет, что это может занять, конечно, не один, не два, не три дня. Но в какое-то ближайшее время это случится, и Путин в разговоре с Эрдоганом тоже заявил, что он в принципе не против. Как вы думаете, вообще-то ну, переговоры, которые пройдут, я надеюсь, скоро, они многоэтапными и затяжными будут? Или все-таки есть перспектива, что в скором времени прекратится та война в той форме, в которой она есть сейчас? Если все в Кремле выглядит так, как мы себе представляем, а именно паника без нового сценария, без нового плана, то я думаю, что в интересах Путина будет закрыть как можно быстрее операцию, называя, ее, ну, назов, называя эти договоренности, скажем, какого-то компромиссного варианта, так, чтобы сохранить гражданское население нашей братской Украиной. То есть, если он готов вообще пойти на, на какой-то договор, на какую-то договоренность, это должно случиться в ближайшие два-три дня, действительно. Поэтому будем будем следить за этим ежедневно и ежечасно. Отсюда еще вопрос: вы говорили про элиты, насколько высока вероятность, что эти элиты отвернутся от Путина? военные элиты, не знаю, олигархии и так далее, насколько им сейчас некомфортно находиться в потом состоянии, они же очень много теряют. И вероятность того, что случится раскол, и они, вот, собственно, с Путиным дальше не пойдут. Нет, ну давайте будем реалистами. Конечно, они уже отвернулись. Здесь не надо говорить какой-то гипотетики, что, что будет в будущем. Они уже отвернулись. Те же самые слова даже со стороны тех, тех которые из олигархов, которые остались на территории. России. Они уже полностью идут против пропагандистских слоганов, которые из Кремля идут. То есть они просят мира, они просят не выгонять, не наци... даже потанить, не национализировать вот имущество западных компаний, которые выходят. Вообще они идут против общего по. Против а отдельно те, которые находятся за границей и вообще отказались вернуться, потому что были инструкции, им вернуться сразу в Москву. Многие остались, тот же Абрамович, тот же ну, несколько Фридман тоже. Они более чем открыто уже говорят о том, что курс Кремля это самоубийственный. Они, по нашим данным, готовы общаться и с западными политиками и больше, и спецслужбами, чтобы придумать какой-то вариант. Так что здесь нет вообще сомнения, что все отвергнулись, что все общаются между собой в втихаря, так, чтобы все-таки они остались тоже не арестованными. Но получится ли что-нибудь у них, сложно предугадать, но то, что они думают намного больше даже, что, чем мы с вами, потому что у них шкурный вопрос, это я уверен, я гарантирую. Российский народ он очень любит Путина за то, что вот он доводит дела до конца, он отстаивает интересы России, сверхдержавы и во всем мире, вот показывает, какой, какой мы сильный народ, какое сильное государство. Если Путин пойдет на компромиссы, те, которые предложены на переговорах, отступит назад, какова вероятность, что его дни после этой войны в статусе президента сочтены? Есть такая вероятность, что путинский режим рухнет? И что моя, моя оценка это возможно только если ему сможет спрятать навсегда потери, которые были нанесены российской армии и российской, ну военнослужащим, которые потеряли, которые, которые потеряли жизнь. Нету вариантов, в котором, по-моему, в котором Путин возвращается и говорит: вот мы договорились о том, что Украина не вступит в НАТО и что Де факту, но не диюре будет признанной со стороны Киева ну, независимость Республики ДНР, ЛНР. И закрыть на это дело и остаться при власти, остаться любимым. Просто такого не может быть, потому что тогда возникают сразу вопросы, почему мы потеряли 12 тысяч из наших молодых людей, почему были ошибки, почему вы срочников туда допустили послать и чтобы срочник потерять свои жизни И вообще, э, подождите, ну у нас же холодильники пустые. Разве стоило было все это делать из-за того, что по-любому было... Ну, мы, мы даже не знали, что, э, что Украина вообще войдет с НАТО. Потому что официально же НАТО сама э, сами говорят, что 10 лет, как минимум, не будет выпускать. То есть э, какое-то время пройдет, две недели, месяц, два, но все эти вопросы будут заданы, и я не вижу, не вижу ситуации, в которой Путин может остаться, с таким... Он может остаться при власти с огромной репрессивной махиной, которая по-любому готовится. Но оставить, остаться при власти с таким процентом одобрения, как было, абсолютно невозможно. Вот сейчас еще появляются новости, что чеченский канал ГТРК заявил, что Кадыров приехал в Украину. Как вы думаете, откуда такое рвение у Кадырова? Вообще, Как влияет его присутствие там на ход войны? Его, его, его солдат. У его солдатов есть определенная функции: Это пугать, это создавать террор среди гражданского населения Украины. Мы видим фотографии, которые не можем упаковывать. Из мест, где кадыровцы были дислоцированы, гражданское население поголовно они убивают, пытают, это точно, это точно доведет до, я могу сейчас просто гарантировать, что Кадыров будет в уголовном суде, будет признан ну, автором тяжелейших военных преступлений. Причина, почему он приезжает, это скорее всего из-за того, что многие из чеченских бойцов, они сами потеряли уверенность в том, что они делают. Многие из них уже убиты, другие пытались вернуться. То есть даже внутри этих кадыровцев нету, нету общего такого фактора, который их сплотяет сейчас. Поэтому кадыров срочно должен появиться там, чтобы ну, заместить тот факт, что многие из этих... Говорящие головки, которые были в месте Кадерева, они просто пропали сейчас. Почему? Потому что они убиты. И это создает, конечно, страх среди его собственных людей. Он должен чем-то их совместить. Я думаю, что это просто инстаграмный приезд. Он появится, чтобы доказать, что был там, и сразу а, дышит. А, так что не ожидаем, что он, остается, он останется там даже ночью. Последний вопрос, который хотела вас узнать. Последние два дня все говорят про, Рему, про Мариуполь. Действительно, это важная стратегическая точка. В осаде находятся люди там голодают, нет воды и лекарств. Какова вообще вероятность, перспективы, что России удастся дожать этот регион? А в дополнение еще и про Херсонскую Народную Республику. Сейчас всячески пытается Россия... Поджать этот регион, назову это так. Какие здесь перспективы? Есть ли шанс отстоять? Если где-то вообще есть шанс в Российской армии с чем-то уйти с какой-то победы, это все-таки именно Мариуполь и Херсон, но это будут очень недолгосрочные выигрыши, потому что Херсонская, Херсонская Народная Республика, там не найдется больше 100 человек, которые в это, это будут верить и будут поддерживать. В огромном отличие от ЛНРДН, где все-таки почти половина местного населения реально, по реальным данным, поддерживала сепаратизм тогда, ну, на основе долгомесячных, конечно, дезинформационных каналов, которые шли к ним. В Херсонской такого не может быть, поэтому даже если они объявят это, чтобы отписаться, чтобы сказать, что мы что-то добились, ну, это внутреннее сопротивление разрушит это сразу после уезда, выезда армии. Даже если останется там оккупационная Росгвардия, то они не в силе бороться с местным населением. В Палиполь чуть по-другому там реально, реально они могут уничтожить большую часть города, большую часть населения и потом... Именно после этого террора держат его. и там, там важно даже не население, не лояльность населения. А важно, в российской армии получить коридор через Мариуполь до Крыма. Поэтому, скорее всего, им не важно даже отношения населения.